Согласно решению правительства, с 3 июня по всей Латвии принимать индивидуальных посетителей разрешено библиотекам, музеям, культурным центрам и родственным и местам экспонирования искусства и объектов истории. Данное решение стало приятной неожиданностью для многих заведений города, поэтому свои двери они откроют на несколько дней позже официально разрешенной даты. Для всех упомянутых мест установлена норма в 25 квадратных метров на одного посетителя, но при условии обеспечения одностороннего потока с разными входами и выходами и прочих эпидемиологических мер безопасности. В заведениях с малой площадью обязательно пред Предварительная запись по телефону, даже для индивидуального посещения. Для больших культурных объектов, таких как Центр искусства минимар Марка Ротко или Даугопилский краевический художественный музей, этого не требуется. Центр белорусской культуры, польской культуры и русский дом смогут принимать гостей уже с 3 июня, но только по предварительному звонку и максимально для 4 человек или четырех разных домохозяйств. В центрах можно осмотреть как новые выставки художественных работ, так и воспользоваться услугами библиотек. Больше информации можно найти на домашних страницах этих заведений. Музей Шмаковки откроет двери для гостей с 5 июня и также просит сообщать о своих визитах заранее по телефону. Посещение этого места, однако, обусловлено одним входом, поэтому количество человек будет строго ограничено. Музей Шмаковки будет работать в своем привычном летнем режиме с понедельника по воскресенье с 11 до 19.00. Даугуповский краеведческий художественный музей после небольшой подготовки сможет пустить посетителей с субботы. 5 июня количество допустимых людей будет указано у входа. Здесь можно будет осмотреть выставки, которые до этого успели порадовать лишь немногие гостей. Витринальные работ долгого художника Леонида Баулина, квартира советских времен, выставка Мариса Чачки "Очные диалоги" и другие экспозиции. С 5 июня открыться должен и центр гончарного искусства, где можно будет посмотреть выставку 10 на 4, посвященную 40-летию студии народного искусства Ладголы и десятилетию центра. Центр искусства Минимар коротко благодаря своим размерам, сможет одновременно впускать до сотни посетителей, но откроется не раньше 5 июня. Услуга экскурсий пока недоступна, но в индивидуальном порядке или семьей можно будет увидеть многие обновленные секторы, например, долгую экспозицию Назина в коллекции или конкурсную выставку художников Латгальского региона «Легализированные фантазии», которая будет доступна до начала июля. Параллельно с этим уже готовится международная конкурсная выставка керамики «Приз Мартинсона». Произойдет и небольшое изменение в графике работы центра. По воскресеньям он будет открыт на два часа дольше. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугопилской городской думы